Он регулярно ходил в зал и был накачанным, машалла. Я не забуду этого парня, так как он был исключительно высоким. Он пришел ко мне спустя одну неделю после своей женитьбы, утверждая, что он пытался вступить в близость со своей женой, и понял, что абсолютно не способен на это на протяжении всей недели. А когда же я поинтересовался о его деятельности в интернете, то оказалось, что он на протяжении долгого времени был зависимым от так называемых фильмов для взрослых в результате чего и не смог ничего сделать в свою брачную ночь. И, кстати говоря, это вовсе не удивительно. Непристойные видео заставляют ваш мозг искать сексуальное наслаждение через экран монитора. И на сегодняшний день это самое распространенное явление, которое имеет место быть еще с 2006 года, когда особенно набрала оборот онлайн-платформа с возможностью проведения прямых эфиров. Огромный доступ к подобного рода изображениями видео заставляет стимулировать ваш мозг. Результатом чего становится наличие большого количества людей с сексуальной дисфункциональностью со своими живыми настоящими партнерами. Эректильная дисфункция наступает в очень раннем возрасте, примерно 18 лет. Есть множество исследований, проведенных в Италии, Швеции, Америке, в результате которых ученые обнаружили, что проблема эректильной дисфункции среди молодых людей ниже 40 лет выросла на 30% за последние 10 лет. Когда вы смотрите такого рода фильмы, у вас вроде нет никаких проблем с эрекцией, с эякуляцией, но когда дело доходит до живого партнера, то вы просто не можете функционировать. А причина в том, что ваш мозг уже стал зависимым и заставляет вас искать именно такую форму удовольствия через изображение и видео. Доктор Карло Фаресте, глава итальянского сообщества андрологии и сексуальной медицины, Заявил, что все начинается со снижения реакции на порно сайты и дальнейшая утрата либида в целом, и в конце концов это приводит к полной эректильной недееспособности. Представьте себя в этой ситуации: Вы еще не женаты, но скоро, иншалла собираетесь жениться и просто поставьте себя на это место. Разве вам хотелось бы выглядеть таким в глазах вашей жены и говорить ей: Прости, прости меня, но я ничего не могу поделать с этим. Аллахе, мои братья и сестры, буквально два дня назад я стал свидетелем развода именно из-за подобной причины. Эректильная дисфункция. И сколько вы думаете это длилось? Два года. И этот брат, и эта сестра тоже поделились со мной. Два года он не мог исполнять свои супружеские обязанности. А когда же он просматривает порно, то никаких проблем с эрекцией не возникает. Да убережет нас всех Аллах. Мы много слышим, что муж бьет свою жену во время близости. Почему так? Откуда он набрался этого? Из порнографии? Мы слышим и более ужасные вещи, к примеру, как муж связывает свою жену и пытается применить насилие, которое он видит в такого рода фильмах, а в итоге все это ведет к более плачевным последствиям, а именно отвержение дозволенных отношений. А когда вы пожелаете нечто харамное, мои братья и сестры, то что происходит? Вы теряете интерес к халалу. Так много тех, кто оставляют своих жен и идут в публичные дома, в эти грязные места, а все в результате чего обострение зависимости в мозгу. Я думаю, это более чем достаточная причина, дорогие мои братья и сестры, чтобы вы перестали смотреть подобную мерзость.